Сегодня хочу рассказать о своем опыте бурения скважины на воду. Но это не он бурит, это будет Кантор. Да, бурю не я, бурит вон та штука большая. Собственно, мы бурим, они бурят. Они бурят скважину на известняк, то есть это достаточно глубокая скважина. Да, в, общем, в, чем, в чем суть? Зачем все это мы начали снимать? Потому что Пока мы готовились, возникало очень много вопросов, которые разбросаны по интернету. Я попробую собрать это в какие-то выжимки минимальные для себя, которые я вот нашел, разобрался и вот пришел к конкретному решению, почему это так. Борицы решили в зимнее время, ну точнее в межсезонье, по сути, сейчас в районе нуля одного-минус 1, 1 градуса. Почему зимой? Это, как правило, немножко дешевле, потому что буровики чуть более свободные, там трубы чуть подешевле получаются. Ну и, соответственно, меньше грязи, потому что земля уже немного твердая сверху и машина грузовая без проблем заезжает на участок, не оставляя за собой никаких следов. Ребята сейчас вырыли приямок и, соответственно, подготавливаются к бурению. Забор воды мы осуществляем из пруда, который здесь неподалеку находится. Много воды нужно для того, чтобы поднимать наверх породу, которую разбивает бур. Вначале первое, что я сделал, это узнал, есть ли скважина у соседей. Скважина у соседей есть, она бурилась очень давно. Зачем мне нужно было узнавать про скважину у соседей? Чтобы прикинуть глубину, прикинуть глубину потому что от глубины зависит стоимость. Как известно, скважина достаточно дорогое удовольствие. Вот. Соответственно, у соседа скважина на известняк тоже. Ее глубина до известняка 23 или 24 метра. И потом еще в известняк в районе 10. То есть суммарно там, будем считать, 30, 35 метров приблизительно. Далее, из важных вопросов. Это обсадная труба, то есть какую трубу выбрать? Существуют основные три типа, которые, которые я нашел. Там. Да, применяются. Соответственно, это стальная труба. Раньше использовали использовали цельные трубы без шва. Сейчас стальные трубы идут сварные, то есть со швом небольшим. Так дешевле. но это, да, чуть дешевле, соответственно, в производстве трубы. Второй тип это труба стальная, внутри которой Вставлена НПВХ-труба, чтобы, наверное, защитить э, воду внутри скважины от э, металла трубы. И третий тип. Это НПВХ-труба, не непластифицированный поливинилфлорид. А, это достаточно жесткий пластик. Эта труба чуть дороже. А, и чтобы использовать трубу как обсадную, она должна быть достаточно толст толстая. В нашем случае мы используем НПВХ-трубу а, толщиной стенки 8 мм. А, про конструкцию верхней части скважины. Сейчас есть два основных типа. Это устройство с помощью кессона, то есть когда вокруг оголовка скважины закапывается в землю некоторый резервуар с крышкой, чаще в который чаще всего это какое-то бетонное кольцо, ну, ну, бетон... это может быть бетонное, бетонное кольцо, металлический бак, стальной да. покрашенный, либо уже подготовленный пластиковый кессон внутри которого, соответственно, головок скважины устанавливается и вся остальная обвязка, включая, может быть, фильтры, накопительный бак и там прочее оборудование для водоснабжения. Это первый вариант. Второй вариант – это установка с помощью скважинного адаптера. То есть это специальное приспособление, которое позволяет на глубине там, промерзания сделать вывод из обсадной трубы, Наружу такая, соответственно, боковая штучка, я ее там сейчас на фотографии покажу на видео, и которая при установке насоса позволяет его удобно на, это, на этой глубине э, подсунуть. Соответственно, с использованием э, скважинного адаптера получается чуть дешевле, ну, в нашем случае, по крайней мере, там все, по разные условия, потому что сам кессон стоит денег, потом работы по раскапыванию земли стоят денег, здесь же мы, там по сути, копаем меньше и потом уже роем траншею вместе с подводящей водяной трубой э, mm -hmm. к дому и там под дом и выводим ее соответственно уже внутри то есть это такой более дешевый вариант гипотетически он более Сложно обслуживаемый, ну, если вдруг что, где-то что что-то произойдет на уровне да, монтажа скважинного адаптера и скважины. И там, соответственно, придется раскапывать, что-то разбирать, делать. То есть, когда у тебя есть пессон, ты туда залез, вот тебе, пожалуйста, оголовок скважины, все, вот выход насоса, все вот на, на месте. Здесь чуть-чуть посложнее, но зато дешевле. Третий важный момент – это выбор буровой компании. Очень важный да, потому что, рынке как я понял, на рынке сейчас аферистов. очень много компаний, бизнес достаточно выгодный и большинство или многие э, пугают тем, что есть компании-однодневки, которые не с... особо заморачиваются с качеством, а там будут скважины и типа на потоке, лишь бы быстрее и проще. Да, было бы хорошо съездить, пообщаться с людьми, насколько они понимают, какие они предлагают варианты, про трубы, поинтересоваться про толщину, соответственно, взять предварительно копию договора. То есть, как правило, буровые не, не гарантируют точную глубину бурения, потому что это, там даже ну, на соседних участках она есть, может люди. отличаться. То есть, есть примерные ориентиры, что вот тут на юге там у нас 40-60 метров в этой области, на севере там 100 метров. По поводу офиса, соответственно, можно посмотреть, ну, как правило, когда приезжаешь на территорию буровой компании, если это офис не в Москве, а уже непосредственно там, где располагает все оборудование, то просто там пройдя мимо бараков с техникой, становится понятно, сколько эта компания вообще работает на рынке и насколько габаритная Зачем? у нее это, техника. Как она часто то есть, если там какой-то гараж в гаражном кооперативе, там, там мини-буровой установка, то наверное, стоит задуматься, насколько эта вообще компания готова осуществить хорошее качество. Да, и когда вот. мы подготавливались к бурению, соответственно, нам приехал человек, мы показали, вот у нас такое-то место, ну и проверили, все ли машины, как смогут подъехать машины, там где будет грязно, где будет приямок. Ну, то есть, вот эти все детальные моменты мы изначально обговорили, продумали, и после этого только уже передвигались в сторону заключения договора. Вот что характеризует компанию, которая профессионально занимается водоснабжением. Скважинный адаптер мощный, муфты толстые, очень надежные, написано Made in Italy, то есть сделано в Италии. И это муфта точно выдержит вес насоса. Крышка металлическая. Кабели с хорошей резины и с большим сечением. Соединение мощное и герметичное по электрическому кабелю. Водоподводящая труба толстая и прочная, 3 мм. Автоматика итальянская, простая и надежная. Про устройство самой скважины, мне было любопытно, как это вообще все работает, откуда там берется вода, и откуда ну, вообще в известняке, известняка, в камень, и откуда там вода вообще берется, и почему ее много, больше, чем в колодце, и чем она вообще лучше. Соответственно, в колодце вода, как правило, так скажем, верховодная, то есть это те грунтовые воды, которые выпали с осадками, стекли там с соседних полей, они имеют большое количество разных примесей, связанных с окружающей средой вокруг нас. И если колодец он, там, имеет какое-то ограничение по глубине, он, конечно, как-то это отфильтровывает, но вода она не идеальна по своему составу и качеству. Далее, про артезианскую воду. То есть это достаточно глубокие воды. Они находятся уже за водоупорными слоями. И они там находятся очень долго, то есть все органические примеси они уже оттуда отфильтровались и переработались в какие-то осадки. И соответственно, почему вода есть в известнике? Эта порода, как я понял, сейчас тут будет такая фоточка водоносного известняка достаточно пористая. и большим на водоносном, да большим количеством ходов, разных протоков и прочего через которую, соответственно, может поступать вода. И когда буровики бурят, они, соответственно, обсадной трубой доходят до известняка, немного вбуриваются в него, и дальше э, рабочая часть скважины идет непосредственно по известняку, то есть обсадная труба в сам известняк, уже внутрь, в глубину, она не засовывается. Что, соответственно, сделается для того, чтобы э, вода могла из известняка проникать в скважину и подниматься, соответственно, вашим насосом. На текущем этапе бурение скважины окончено. Остается только ее прокачать, чтобы та грязь от бурения, которая попала внутрь, вымылась водой из самой скважины. Ну и заодно проверяется, что с притоком воды все в порядке. Этот процесс длится до тех пор, пока вода из трубы не становится полностью прозрачной. На этом все. Дальше остается только обвязка скважины, но это делается уже в другой день. Завчера закончили бурить скважину и, собственно, вот всё барахол, которое осталось. Не то, чтобы много, я думал, будет страшнее. И сейчас начинаем копать траншею. Идет подготовка к установке насоса. Монтируется страховочный нержавеющий трос. Обратный и сливной клапана. Обратный клапан не дает поднятой воде уйти обратно в скважину. А сливной нужен для того, чтобы спустить всю воду из системы. В случае длительного отъезда или вымораживания дома. Сливной клапан срабатывает автоматически, как только давление в системе падает ниже определенного значения. Далее насос опускается в скважину. С помощью специального ключа отдающая часть скважинного адаптера вставляется в приемное гнездо, зафиксированное на обсадной трубе. Электрический кабель фиксируется на головке скважины. В нашем случае без разрыва. Устанавливается накопительный бак и обвязка в доме. На этом все. Дальше предстоит подобрать и установить систему фильтрации. Спасибо за внимание.